отошла и молния тут же пошла. Она стесняется. Это ты. Это я? Ой, такая Она, Она больше не хочет показываться, да? А вот там-то накрыло дождем. О, как раз. Ага! Здорово, Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага!